Сумир это тесты, ворские тесты и лыжи Соломон Квест категории такой открытой и никто не скрывает потому что это лыжи вне категории это действительно лыжи вне категории хотя в общем-то я честно говоря понимаю только одну логику что все новое это хорошо отмыта это старое мне действительно было безумно интересно потестить эти лыжи потому что это была новая некая концепция заявленная как квест то есть были лыжи ку были лыжи рокер теперь все квест теперь все квест и в них какая-то вот это вот супер-пупер там разнообразие вот я на них проехал и в принципе что могу сказать могу сказать что это как бы это и не рокер хотя али 99 то есть можно было бы сравнивать с каким-то рокер 100 это и не q и не рокер 100 это какая-то помесь бубика со свиньей и в общем-то лыжи как бы так и ну, смотрите как бы как как бы как мне кажется да то есть я не могу сказать, что они там плохие, там, а, потому что они нормальные, они хорошо идут, стабильно на скорости. Они позволяют уходить в малый поворот, в принципе, и комфортно идут на боковое проскальзывание в плыте. Они уверенно хавают все неровности, они очень комфортно относятся к ногам, но они, ну, совсем мертвые. Вот в этом есть вся проблема. То есть были лыжи Q у Соломона, которые были как пластилин, которые хавали все. И были лыжи Рокер Соточка, которые были такие фан без какой-то стилистики катания, без карва, без всего, такие были фан у них была какая-то отдача, какая-то пружинистость в результате их скрестили и стал как бы рокер стоп пластилиновый как кук вот и все и ничего и ничего нового, как бы интересного в них не появилось то есть, ну я не знаю как бы что вот эти лыжи, я не понимаю кому их посоветовать, вот если вот у меня бы Смотри, такие лыжи, да, вот Кому их можно рекомендовать, я не понимаю, где на них кататься, чтобы так, чтобы было вот хорошо И вот 100%, то есть я точно знаю, мы сейчас поедем, будет там хорошо ну, То есть нет, ну, как бы, в точки зрения, там, лыж универсалов, стали соточка таких так Вот я уже точно знаю, в этом сезоне есть более интересные, они мне уже сегодня здесь попались, да Если говорить о том, что это какие-то вообще универсалы, да нет, вообще отдачи нет Какого-то, опять-таки, вышел на хороший сплон, хочу покарвить, как бы нет Ну то есть как бы не фан, то есть вышел там... Просто Хочу просто в подобных стайл фрискинг, Тоже нет Потому что они для фрискинга не динамичные Не пружинные И, мне кажется, немножко тупые, жесткие В общем, как бы лыжи провалились в какую-то дырку Потому что они Ну, попытались совместить Какие-то очень много всего В результате не получилось ничего Это мое мнение, оно вот такое Но после проезда на этих лыжах вот. Я пойду по тысячу какой-нибудь другой open space Открытый, тем более, что тут есть такие лыжи, которые меня интересуют Но вы ставьте так. Следите за нами, больше катайтесь, я вас умоляю, меньше на форумах, больше на склоне. Пока!